Привет друзья! Некоторые начинающие пользователи ожидают от программы для создания вышивки чудо-чудного. Взмахнул волшебной палочкой и готов дизайн, который можно отправить на машину. Да, бывает и такое, но 99% случаев создания вышивки это кропотливый труд. А автоматическая оцифровка – это всего лишь инструмент, который облегчит вам задачу по оцифровке изображения. Этот урок показывает один из вариантов создания дизайна с помощью автоматической оцифровки и инструментов в программе «Бернина». Но чтобы дизайн стал съедобным, мы его слегка доработаем. Картинку для обработки вы найдете на сайте, ссылки к заметке. А те, кто на курсе, смогут найти подборку подобных рисунков в папке к обучающему курсу. Но, в принципе, вы можете выбрать свою картинку. Требование к ней одно. Картинка должна быть с четкими краями и никакого размытия. И выбирайте картинки для начала, в которых присутствует 4-5 цветов, не больше. Так вам будет легче учиться. Приступим. Загрузка изображения. Чтобы загрузить изображение, необходимо зайти на панель инструментов, группы инструментов «Автооцифровка», промотать бегунок вверх и выбрать «Вставить дизайн», найти картинку, которую подготовили для оцифровки, выбрать ее и нажать «Открыть». После загрузки Изображение необходимо определиться с его размером. На панели инструментов трансформирования вы видите ширину и высоту загруженного изображения. Чтобы изменить ее, достаточно ввести значение либо по горизонтали, либо по вертикали. Главное убедиться, что замочек закрыт. Мы ввели значение по ширине, и значение по высоте изменилось автоматически. Нажимаем Enter на клавиатуре. И чтобы увидеть изображение в натуральную величину, нажмите 1. А чтобы увидеть изображение во, всю, во все рабочее поле, нажмите клавишу 0 на клавиатуре. один натуральную величину, 0 во всю ширину рабочего Поле. Инструменты, подходящие для создания объектов на основе вот такого изображения, это волшебная палочка, оцифровка блока, заполнение без дырок, средняя линия и также автооцифровка и постоянная автооцифровка, которые становятся активными после выбора изображения на рабочем поле. Данный урок будет построен по принципу «Смотри, повторяй». Подробно об инструментах и их свойствах мы поговорим в следующих уроках. Сейчас задача одна – позволить вам создать простой дизайн и вышить. А если у вас в ходе просмотра урока и попытки повторить мои действия возникнут вопросы, мол, почему тот или иной инструмент я выбрала, я вам с удовольствием отвечу. В дизайне очень важен порядок следования объектов, посему в этом уроке я постараюсь максимально следовать этому правилу, но если ошибусь, в конце поправим. Итак, первыми выживки этого медведя будут уши, потому что они лежат под всеми другими объектами. Следом за ушами идет голова, а уже на голове располагается морда, затем на морде нос и рот, глаза и щеки. Если вы вышлите щеки и уши вместе, то уши могут оказаться на голове а или наоборот, щеки спрячутся под ней. На панели инструментов выберите инструмент заполнения и кликните по ушам, затем кликните по морде. Теперь, чтобы снять выделение, нажмите Escape на клавиатуре. Инструмент свободен. Выберите рисунок и нажмите постоянная автооцифровка. Отлично. У нас появились нос и глаза, а также появился дополнительный объект морды, но мы его удаляем. Для того, чтобы удалить с рабочего поля любой объект, необходимо навести на него курсор мыши, кликнуть левой клавишей мыши и на клавиатуре нажать клавишу "Delete", Либо нажать правую клавишу мыши и в открывшемся меню выбрать «Удалить». Теперь на панели инструментов выберите заполнение Magic Wand. Создайте морду и щеки. Ну вот по сути начало положено, все объекты созданы. Я как ни старалась, все равно напутала с порядком следования, но мы сейчас это поправим. Собственно, править не так уж и много. Надо перенести вышивание черного цвета после вышивания розового. Заходим в окно раскладка по цветам. Смотрим. Уши идут у нас. Затем голова. Затем должна идти розовая часть морды. А потом уже черный цвет и щечки. Что мы делаем? Выделяем Розовый объект, кликнув по нему левой клавишей мыши, прижимаем левую клавишу мыши и перетаскиваем объект в порядке вышивания после головы и перед глазами и носом. Порядок установлен. Все, что мы до этого делали, называется эта операция называется создание объектов. А сейчас мы будем заниматься редактированием. И основной инструмент для редактирования – это изменить форму. Для того, чтобы выбрать этот инструмент, необходимо нажать клавишу H на клавиатуре. И затем навести курсор выше в район края объекта, где-то по краю кликнуть, и объект будет выбран. Появятся точки, которые вы сможете, с помощью которых вы сможете менять форму. Шишку мы делать не будем. Чтобы снять выделение и снять редактирование с объекта, нажмите клавишу Escape. Потренируйтесь H, выбор инструмента, Escape, отказ от выбора инструмента. Также есть инструмент выбора объектов. Нажмите кл клавишу О. Редактируем уши. Выбираем ухо, кликнув по нему левой клавишей мышки. И нажимаем клавишу H на клавиатуре. И тут же оказываемся в режиме редактирования. В режиме редактирования у нас есть линия, которая отвечает за угол наклона. Располагаем ее приблизительно под углом. 38-39 градусов точку начала вышивания зеленый квадрат оставляем на месте а точку конца вышивания объекта красный крест переносим в другое место дальше кликните по точке и слегка переместить ее таким образом чтобы наше ухо при вышивании слегка попадало под вышивание объекта морды, головы. Почему? Потому что в этом случае, если произойдет смещение во время вышивки, у вас не будет здесь пробелов. Всегда старайтесь такие объекты чуть-чуть заносить под другой. То есть это буквально вот 1-2 мм. Дальше. Выб... перейдите в режим выбора объекта, нажав клавишу О и нажмите правую клавишу мыши. В открывшемся меню выберите свойства объекта. В свойствах объекта в графе заполнения измените тип заполнения шаг на тип заполнения сатин. И вместо сатин гладь выберите специальное. Гладь. Посмотрите разницу. Здесь у нас получится очень длинные стежки. А в этом случае программа автоматически внесет корректировку и добавит точки прокола. Закройте окно. Выберите объект. Нажмите правую клавишу мыши и выберите функцию копировать свойства объекта. Выберите второе ухо, нажмите правую клавишу мышки и в открывшемся окне выберите «Применить свойства объекта». Нам теперь не придется заходить в редактирование свойств объекта и вносить корректировку в стежковую заливку. Но нам придется отредактировать точку начала, конца вышивания объекта и, соответственно, угол наклона стежковой заливки. Нажмите клавишу «H» на клавиатуре и Измените угол наклона стежковой заливки примерно под угол 149-147 градусов. Точку начала вышивания объекта перенесите в это место, а точку конца в противоположное. Слегка измените точки контура уха, Таким образом, чтобы форма уха слегка заходила под форму головы, под объект головы. Редактирование ушей закончено. Извините, по поводу ушей еще один нюанс. Выделите ухо, прижмите клавишу Ctrl и кликните по второму уху. Сейчас выделены два объекта. Нажмите правую клавишу мыши. И зайдите в свойства объекта затем нажмите эффекты и убедитесь что в графе нижний слой у вас включен нижний слой и стоит шаг в эти параметры мы пока не будем заглядывать это это делать необходимо практически во всех объектах то есть Потом вы разберетесь, когда нужно включать нижний слой, когда нет. У вас в уроках есть такое понятие предварительной прострочки. Вы можете порыскать по сайту, посмотреть. Но вот сейчас мы в этом объекте проверяем, чтобы был включен нижний слой. Редактируем самый большой объект нашего дизайна – голову. Наводим курсор мышки на голову. И дважды кликаем левой клавишей мыши. Открывается окно «Свойства объекта». То есть, вы обратили внимание, можно выделить объект и нажать правую клавишу мыши «Свойства объекта», а можно просто дважды кликнуть по объекту. Оставляем тип заполнения «Шаг», мы потом разберемся со всеми возможными шаблонами. А сейчас возьмем шаг по умолчанию, шаблон по умолчанию «Степ 1» с интервалом стежков 0,45, это плотность, и длиной стежка 4 мм. Заходим в эффекты и проверяем, что у нас включен нижний слой с шагом 4 и 3 мм. Нажимаем ОК. Не снимая выделение с объекта, нажимаем клавишу H на клавиатуре и заходим в редактирование объекта. В редактирование объекта меняем точку начала вышивания объекта, зеленый квадрат, ромб. И выставляем ее в то место, где у нас заканчивает вышиваться ухо. У нас вышится первое ухо, второе. Здесь оно закончит вышиваться. И здесь мы поставим точку вышивания, начала вышивания объекта головы. Точку конца вышивания, в принципе, можно и не менять. Все равно у нас без протяжек не обойтись. У нас объекты располагаются далеко друг от друга. Угол наклона можем оставить 45 градусов. Если вы хотите, можете поменять угол наклона. Ну, мне вот нравится 45 градусов, я ставлю так. На этом редактирование главы закончено. Приступаем к редактированию объекта морды. Выделяем объект и нажимаем клавишу H на клавиатуре. Нам необходимо удалить все вот эти лишние точки. Как мы это сделаем? Наведите курсор мыши, установите его в стороне от точек. Прижмите левую клавишу мыши и потяните курсор, не отпуская клавишу мыши в противоположную сторону, обводя все точки. Отпустите курсор мыши, отпустите левую, извините, отпустите левую клавишу и на клавиатуре нажмите клавишу Delete. Точки удалены. Можете перенести конец вышивания объекта в противоположную сторону. Теперь приблизьте, наведите курсор мыши на линию контура морды и нажмите правую клавишу мыши. Вы создали точку. Кликните по этой точке левой клавишей мыши и, удерживая ее, потяните точку в сторону таким образом, чтобы линия не выходила за. Объект носа, чуть-чуть, чтобы заходило. Также слегка поправьте точки. Просто кликните по ним левой клавишей мыши и удерживая перетащите. Таким образом, что если у нас при вышивке что-то произойдет, пойдет не так и объекты сместятся у нас есть вероятность, что не образуются дырки. Пока вы находитесь в редактировании, поменяйте угол наклона стежковой заливки так, чтобы он не совпадал с углом наклона головы. Ну, на ваш взгляд, как вам больше нравится. На этом редактировании можем считать пока что оконченным. Мы с вами убрали вырезание под перемычкой, которая идет от носа к рту и под ртом. Почему? Потому что это маленький объект, и если под ними будет дырка, он провалится. А вот заливка основной головы под объектом морда нам не нужна, и мы сейчас ее удалим. Убедитесь, что у вас выбрана морда, зайдите в меню «Редактировать» и нажмите «Удалить наложение», обратите внимание, в объекте появилось отверстие если вы зайдете в редактирование H, то вы увидите что объект слегка заходит то есть программа автоматом вырезает объекты так чтобы под ними было наложение В итоге нос у нас не провалится. И при этом не будет слишком большого скопления стежков в одном месте. Редактирование. Головы практически закончили. Сейчас мы отредактируем с вами глаза. Если нет, есть необходимость нос и перемычку с ртом и щеки. И я забыла попросить вас проверить, стоит ли. Стоит ли предварительная прострочка? Нижний слой. В объекте морды. Проверяйте, пожалуйста. Здесь у вас должен стоять шаг. 4 длина стежка и 3 интервал стежков. Окей. Редактируем глаза, нос и рот. Кликните раскладку по цветам. В этом случае необходимо изменить порядок вышивания объекта. Сперва вышивается левый глаз, потом правый глаз, а потом уже нос и рот. Для того, чтобы внести изменения в порядок вышивания, кликните по объекту. Увидите, что он выделен. Он, как правило, подсвечивается синим. Выделенный объект. И нажмите «Назад на один объект». Затем выберите второй объект и нажмите кнопку «Назад на один объект». Порядок вышивки изменился. Теперь внесем изменения в начало и конец вышивания объекта, если это необходимо. Ну, меня устраивает такой начало и конец вышивки. Если у вас начало и конец вышивки стоит иначе, можете установить так. Затем кликаем по носу и видим, что начало и конец тоже в этой точке. В принципе, меня тоже это устраивает. Можно перенести конец точки вот сюда, потому что потом у нас будет вышиваться щека. В принципе, это не играет большой роли. Теперь переходим в режим выбора объекта. Дважды кликаем по носу и убеждаемся, что у нас стоит заливка специальной гладь. Если это не так, то, ну, скорее всего, у вас не так, то меняем на специальную гладь. И нажимаем ОК. А вот теперь выбираем все три объекта. Убеждаемся, что именно их мы выбрали. Отлично. Правой клавишей мыши, свойства объекта, эффекты. И убеждаемся, что у нас включен нижний слой 1 и нижний слой 2. Причем нижний слой 1 Edge Walk – это строчка по краю, а нижний слой 2 – это зигзаг. Строчка по краю не позволит провалиться нашим объектам в структуру вышивки предыдущих объектов. А строчка Зигзаг сделает объемные валики и нос более, точнее, сделает плодовые валики и нос более объемными. Нажмите ОК. И у нас остались щеки. Выделяем щеки. И заходим в свойства объекта. В свойствах объекта выставляем интервал стежков 0. 9. заходим в эффекты Убер... если у вас стоит нижний слой убирайте его в этом случае он нам здесь не нужен и нажимаем окей точку начала конца Выстав... начало выставляем с одной стороны конца с противоположной стежковой заливки стежковую заливку кладем под углом 45 градусов чтобы стежковая заливка щечки немножко провалилась в объект головы я даже немножко увеличу чтобы было лучше заметно ее. здесь здесь же самое выделяем объект нажимаем клавишу h угол наклона выставляем 45 Градусов, так, чтобы заливка совпала с заливкой основной стежковой заливки головы. Точку начала выставляем в этой точке, чтобы у нас стежковая заливка взрывалась ровно, не образовывалась внутренних прострочек. А точку конца ставим здесь. И слегка тоже можем увеличить нашу щечку. Ну все, дизайн готов. Нажимаем либо Stitch Player, кликая по иконке, либо нажимаем комбинацию клавиш Shift R, вызывая окно просмотра вышивания объекта. Просматривая порядок вышивания, виртуальный, вы можете увеличивать скорость. Порядок вышивания возможен как в 3D-режиме, так и в стежковом. Чтобы в стежковом режиме вам порядок вышивания, просматривать порядок вышивания вам не мешала картинка, то отключите ее отображение. Ну вот, наш дизайн готов, можно идти вышивать. Единственное, что бы я еще изменила, это бы начало вышивания, конец вышивания объекта морда. И поставила бы его в одну точку, ну, чтобы машину зря не гонять. В результате у нас получился вот такой вот дизайн. Теперь необходимо сохранить дизайн. Чтобы сохранить дизайн, зайдите в меню файл, сохранить как. Этот порядок сохранения нужно использовать, если у вас машина Бернина. В графе тип файла выберите нужный формат, который понимает ваша машина, и сохраните дизайн. Нажмите сохранить. Если у вас машина другой марки, зайдите в меню файл экспорт машинного формата и среди среди предложенных форматов выберите подходящий я вот выберу dst я люблю в нем работать выберите папку в которую вам необходимо сохранить дизайн в данном случае выберу рабочий стол задайте файлу уникальное название, и нажмите «Сохранить». Чтобы урок еще более был полным, давайте затронем первые шаги сделаем с работой в цветовой палитре. Обратите внимание, у нас в дизайне имеется 5 цветов. Те, которые использованы, отмечены синим квадратиком в углу. Чтобы все остальные цвета нам не мешали, Давайте нажмем скрыть неиспользуемые цвета. Теперь у нас на палитре видны только те цвета, с которыми мы работаем. Это очень удобно, позволяет видеть, отображать только нужные цвета и не путаться в них.